Керриган, перед тем, как мы прыгнули, Гиперион засек многочисленные сигналы кораблей Доминиона. Они двигались к поверхности планеты. Тебя там ждет теплая встреча. Ну, оставим ветеран. Конечно, может было на эксперте проходить предыдущие две миссии, но ладно, хрен с ним. Просто я вот помню, что вот эта вот миссия, она очень сложная. Тут много таких подковерных моментов, которые довольно сложно пройти. Потому что. тут должен был остаться старый улей. Меня больше волнуют Доминионцы. это воздух. Доложите воздух. Мы базу и скоро Нас понял. Сбивайте все оставшиеся корабли, которые выйдут из пространства в этой области. До связи. Отбой. Эта пушка из пепелит корабль Джима, как только тут появится на орбите, Джим даже не успеет понять, что произошло. Курс на ауле зергов. Мне нужна армия. Забавно, всего лишь одна пушка, что ли, на всей планете? Я чувствую присутствие разума, который управляет этой стаей. Кто ты? Моя королева. Меня зовут Нактул. Я одна из матерей стаи. Ты создала нас, чтобы эффективнее управлять роем. Теперь ты вернулась к нам. Я не возвращалась. и Я не твоя королева. Но чтобы уничтожить пушку тиранов, мне нужна твоя стая. Прямо сейчас. Большая часть стаи сейчас со мной. Но прежде, чем подкрепление доберется до тебя, пройдет время. Высылай. Мы должны уничтожить эту пушку до прибытия Джима. Тем временем я приготовлю этот улик к битве. Доминионцы, скорее всего, уже выследили мой корабль. Они ищут меня. Окей, okay, окей. Okay. GovSogun написал Седли Вольф. <laughs> не знаю даже, я как-то в Fogun вообще сейчас не особо хочу играть. Мне он Посмотрим, уже заколебал. Я еще к чему? Для мне Иду. Так, мне нужно рождения Ну, вообще, конечно... Да, наверное, нужно рождения Давайте сейчас займемся этим. Так, мы здесь, кстати, можем еще качать заодно... Мы можем качать заодно еще, я смотрю, здесь улучшение. Потому что есть возможность постройки эволюционной камеры. Ну что, интересно это? Ну, давайте одного. Одного я сейчас хотел надзирателя сделать. Потому что все-таки маловато того, что у нас есть. Да, вот эволюционная камера уже стоит. Она на базе зергов! Мы Блин, сколько у вас там? Я из личинок, Иду. Так. Да, кстати, есть возможность найма королев. Будет с если в трех Спасибо, капитанши, очевидность. Плеточники нам нужны или... Ну, что-то я очень сомневаюсь в этом. Скорее всего, нет. Так, ты иди отдыхай. Королева! Королева, иди делай опухли. Ой -ой -ой -ой -ой -ой. Не надо так поступать. Мы можем строить нас. Так, а, тут уже есть, блин, я что-то не заметил сразу. Ну, хотя она особо Снимай мне не помогает. Так, давайте-ка еще. А, виспена надо больше. Окей, будет вам больше виспена. Ладно, гоу. Тут у нас скопление минералов есть. Ну-ка. Воу, воу, воу. забавно кажется мне кстати в этой игре то что есть здесь медики хотя в оригинальном в втором стальгафте нету медиков я не знаю может быть конечно когда только был хердсов за Сварм еще были медики но мне кажется нет давайте-ка мы развиваем тут потихонечку что бегали быстро зерги нету да, улучшения понятно Вопросов больше нету. Еще давайте-ка зерглингов сделаем. Да, я слышу тебя. Так, тут у нас... Ага, тут я смотрю, у них бункер есть, да? Вот тогда осторожненько вот здесь поставим. В Отправим одну только Сару. Ага, там тоже пещера, да? Да, я слышу тебя. Сила с Блин. Что Сара, возвращайся. Тебя. Без Сары мы не справимся. Мы на одной волне. Прощу. Так, нафиг мне рабочий нужен. Где работай. Мы мы на одной волне. Так, пошли пещеру зачищать. Я так понимаю, мне спокойно пожить не дадут эти засранцы. Они будут постоянно нападать. Да блин, опять рабочего взял. <laughs> Нахрен мне нужен. Сам не знаю. Так, да, кстати, я взял королеву. Она же медленно передвигается, да, очень медленно. Блин. М -м да. Вот о чем я и говорил. Что типа сложно будет. Да, я тебя. К цели. Ну вот мы их хоть и вынесли, но, блин, войск столько я потерял. Вот так, так, что выходит. там у нас дальше? Я думаю, мы сможем вынести их. Так, надо возвращать обратно. За дело. Да. переиграть по ходу <laughs> да начать заново на ветеране давайте опять не получилось сразу Скорее да понятно это вы... все давайте тогда другую тактику что ли применим так, посмотрим я еще что к чему. для мне рождения да, я слышу тебя. Когда сюда пришли войска Доминона, они загнали часть магистрали в пещеры. Если мы сможем убить охрану, эти серги присоединятся к нам. Хорошо. Мы обнаружили Керриган. Она окопалась на базе зергов. Мы отправляемся туда. Высылайте подкрепление. Даминионцы нашли нас. Теперь они не успокоятся. Веспэм будет даваться с максимальной эффективностью, если отправить в экстрактор. Блин. Да, помню. Они мутируют из рабочих. Готовы к бою. Мне надо что? Мне надо построить второй командный центр, я так думаю. Чтобы быстрее можно было нанимать да. зерглингов. А то, я чувствую, мы опять не доживем до, да до конца игры просто умрем раньше. Так, блин, зачем я начал опять их строить? Я слышу тебя. Не хватает надзирателей. Тут у короля кстати нет возможности, да подкинуть э, больше яиц в инкубатор, к сожалению. Не знаю, это может быть только прикол, чисто Лего все взводит. <coughs> Нам больше, Хотя лучше, наверное, панцирь лучше, да? Лучше, лучше. <laughs> Улучшить панцирь. Так. Тоже лучше. Блин. спина все так же маловато. Вот сколько здесь кристаллов, интересно, тут много ли кристаллов? Может их вообще мало, поэтому смысла нет особо даже добывать <coughs> вдвойне быстрее. Так, давайте два ингубатора. И надо больше зерглингов. Ну и давайте все-таки, наверное, поставим плеточки. Они, в принципе, стоят-то недорого. Будут выполнять зато очень даже важную... ...важную роль будет выполнять. Так, ты иди добывай, конечно же. Так, вы добывайте. Так, слушайте, они же умеют лекать, да? Королевы наши. Они умеют лекать. Нам нужно больше минералов. Нам Тут нужно больше еще рабочих. Здесь у них танк стоит, я смотрю. Но можно было бы наверх пойти, чтобы... Мне можно было еще освободить там зерглингов. Ну, Давайте дождемся следующей волны, после этой волны пойдем в атаку. Снимаю. Так сделаем. Да, здесь бы какой-нибудь муту, муталисков бы взять, долететь до туда, чтобы <coughs> никто не смог атаковать и потом взять их уничтожить. Или ультралисков, что было бы еще круче. бы убить, по крайней мере, не могли бы. Так, вижу атаку. Так, пускай они подойдут к плетки. Ага, все. Так, отлично. Давайте-ка королев, еще давайте-ка зерглингов Сейчас наберем Критическую массу И можно будет уже атаковать этими войсками Хотя я думаю даже можно вот этими войсками атаковать Да, потому что королевы хилят Ой-ой-ой-ой Там это, я смотрю, бункеры Жаль, жаль, зерклингов. Так, так, так. Игра сохранена, но это уже приятно. А то перезапускаться как-то вообще неохота мне. Так, еще кристалликов нашли. Лева, ты мое Выходите, дети, мои. дети Эру. Все сюда давайте. Тут королевы, конечно, более живучие, блин, а вот надо, чтобы кто-то брал бы на себя удар, да, так сказать. Поэтому все-таки нападать, мне кажется, зерглингами более правильнее, чем нападать королевами, например. Так, так, так, подводим их к плетке, я не хочу терять войска. Отлично. Да, я забываю что-то улучшать совсем. Мы просто уже привык, блин, две миссии без улучшений. Да, я слышу тебя. Можно было бы попытаться атаковать. Мне просто вот интересно, как попасть вот туда. Надо или здесь обходить, да, по-любому. Но я там помню, что казар находится. Отлично. Ну там танк, вот в чем проблема. Так, ну вроде, ну нет, потери есть, конечно же, есть потери. Хоть, возможно, не такие большие, как можно было бы ожидать, если бы не было королев, но все-таки достаточно большие. Собираемся снова здесь. Блин, неудачно сделал. Ой, жесть! Тут еще и Тор подошел, ё-моё! Ребята, я смотрю, журуют очень даже. Да. Да, здесь еще вот подошли они. Кэрриган, карриган! Больно очень, карриган. Отходим. Нам можно сказать, что неудачно все пошло. Не так, как я планировал. Подлечить ее. Ну, то есть они сами, когда захотят, тогда и отвлекают. Неприятно-то. И опять гигионы, блин. Как против гигионов воевать я не понимаю. Это ж просто имба. Ну что, поз? О, еще и танки сюда привезли. Вообще прекрасно. Да, сдохла сдохла Кэрриган, но тут уже появились у нас черви Нидуса. Ну, хорошо, что она хоть появляется потом. А, она снова появилась у Да я уже понял есть бою всеми Да ладно А, ну есть F2, ну да, я знаю, есть такая клавиша Ну я просто привык как-то горячие клавиши настраивать свою армию Так, ну что, давайте попробуем, наверное, атаковать лагерь тогда уж Конечно, это очень будет сложно, потому что я думаю, потеряю сейчас очень много зергов. Просто до хера потеряю, грубо говоря. Но надо что-то делать, потому что я смотрю уже... Опа, еще один черв Нидуса вылупился. Давай еще дополнительно зергов. Ну все, вот эта армия, я думаю, мы сможем ворваться. Становится сильнее Пошла жара войска, Так, ну все-таки мы снесли весь лагерь Это очень хорошо Правда, по-моему, это не весь лагерь еще. По-моему, там еще есть парочку зданий. Ну, сейчас мы узнаем точно. Все-таки армия уже достаточно большая. Лимит, конечно, еще мы не достигли, но... Да, точно. Тут есть еще базы. Проходите, проходите, проходите. Блин, зерги не могут пройти у меня. Так, добивайте гелионы. Ну, отлично, все-таки прорвались сквозь эту оборону, глухую. Давайте-ка двигаем сюда. Тут у меня опухоль есть. 178. Иду. Ой, жесть. Да, тут уже такая прям хорошая армейка получается. Готова к бою. Поняла. С предохранителя. По крайней мере уже не будут войска появляться, что самое хорошее для меня сейчас. То есть я уже просто всю армию его вынес. О, всю армию, да, простите. Имею в виду казармы его. Так, так, так, нет, нет, нет. Макс, Теперь, да, давайте. Бедная телочка. Ее загрызли. К бою. территорию. В атаку. Ну а тут еще, оказывается, есть казармы, -мо. Ну все, казарм-то теперь больше точно не будет у вас. Такие ребята. подождите. Подождите, подождите, подождите, отойдите. Ладно, идите в атаку, так и быть. Да я хотел просто, чтобы у меня уже вся армия тут была. Вся максимально вообще, чтобы уже прям последний пуш, так сказать. 240, ну я уже лимит почти достиг, так что. Все, сейчас уже закончим и нанимать. Все, лимит достигнут. Что такое? Ой, жесть, какая куча. Мы на одной волне. Да, я слышу тебя. Все, вот так пошли. Ну, ладно, не, подождите. Дождемся оставшихся зерглингов. Собачек наших. Все, в атаку. Ну, хотя, подождите. Вот прикол в том, что я забыл еще развить кое-что. Дальний убой. Ну, это только королевы выходит. А сколько развитие займет? Так, ну что, я смотрю, на трансляции особо никого нету. Этим тем временем тут, блин, прикалываюсь. К еще только половина остался. Я так понимаю, в этой миссии есть такая вещь, что тут рассчитано все прям до миллиметра. То есть вы должны ресурсы прям вот так использовать, чтобы у вас в конце вот получилась такая, видимо, куча мала юнитов. Потому что я так думаю, мы прорвемся все-таки там, как бы не так уж и жестко было дофига противников, когда показывали нам на интро. Месторождение. Сейчас еще и у меня улучшение будет сделано. Вообще зашибись будет. Так, целая куча у меня осталось рабочих, которые оказались не удел. Куда их отправить, я не знаю. Пускай будет в нашей армии. Будет такая армия, уже все прям реально. банк пошел. Так, опухоль может... Да, кстати, опухоль может по мосту перепенщаться. Тогда давайте-ка посмотрим, что там будет нас ожидать. Ну, еще немного. Ну-ка, не убьют ли сейчас опухоль? Так, так, так, не успевает появиться. Я смотрю, тут два барака, пока вижу солдат каких-то. Наверняка там танки где-то стоят по-любому. Да я понял, что мне туда надо. Такс. Ай-яй-яй-яй, не дают. Ладно, все, пошли в атаку. У меня развилось последнее улучшение. Да, как я и думал. Еще нидус, ⁇ -мо ⁇ Ну тут уже просто... Керриган, нет смысла даже помогать, я думаю. Она по-любому уже выиграла. Поняла. Ну, все тут уже. Не хватило войск ребятам немного. <laughs> Совсем немного. Жестко. не заставит себя ждать до того, как прибудет поддержка от Нактул, Разлушайте 15 сооружений противника. Хм. Не смог ДС сохранить. Ладно, продолжаем. Миссия довольно много времени заняла, но это просто я, потому что за... подстраховался, чтобы меня можно было чтобы можно было мне помочь. Я думала над тем, что ты сказал Во мне живет тьма, Джим Ты нужен мне Мне нужно, чтобы ты услышал меня Что это, Джим? Это Зерглинг Это победа. Мир и безопасность восстановлены. Спите спокойно, сограждане. Менск. Система навигации включена. Курс территории зергов. Подтвердите. Подтверждаю. Что ж, это конец первых трех миссий, по сути, которые были обучающие. Теперь начинаются уже нормальные миссии, которые будут, по сути, выглядеть как обычная одиночная игра с ботом. В общем-то, на этом мы будем заканчивать. Всем пока, удачи!